привет друзья а сегодня у нас обзор на балайку от мастера полякова 1987 года выпуска на воронцовочку сделал обзор на оптимум сделал вот осталась только поликовочка на обзор тем более что я теперь официально объявляю эту балайку я продаю 40 тысяч рублей вместе вот с таким замечательным жестким чехлом от фирмы м.с. Сегодня в обзоре использую конденсаторный микрофон студийный для записи звука, то есть для сравнения этой балалайки и балалайки конвега Так что давайте сразу я поиграю на двух балалайках, а потом расскажу историю балалайки, из чего она там сделана, по цветам расскажу. Вот такой замечательный инструмент. Поехали! Неудобно так вот балалаки очень разные по ощущениям и гриф разный и корпус другой немножко и по форме отличаются поэтому когда играешь сразу без подготовки э, на двух инструментах приходится прям на ходу корректировать руки-ноги все так ну поехали что э, рассказать про этот инструмент прежде всего э, этот инструмент появился у меня в 2002 году когда я поступал в училище музыкальное в Краснодаре, вот этот инструмент у меня появился, родители купили мне его, и, собственно, с ним я прошел огонь и воду и медные трубы, и получил большинство своих наград с ним. Да, в училище много дипломов, в том числе лауреата всероссийского конкурса «Звонки струны» во Владимире, вот. и заслуженного артиста Крыма тоже с ним получил, так что инструмент очень для меня ценный в историческом смысле <laughs> вот состоит он конечно же из традиционных материалов это и клён 6 кстати клепок, не 7 вот и хорошая дека у него кстати тоньше чем на конвейер поэтому вибрато играть легче гриф выполнен из трех частей клён посередине и тоже, видите, красного, как будто под красное дерево. Это, скорее всего, тоже клен, крашеный. Вот, но очень красиво выглядит такой винный цвет. балайка была сломана вот здесь, вот в этом месте. Но это было до меня, и то есть здесь мастер починил. Такие вот штырьки используют для именно починки головки грифа. Да? Вот в этом месте видно, что тут даже и цвет немножко другой. Это он в том числе и стерся от долгого за прикосновением с руками, да? Вот. Накладка, черное дерево, лады стальные, черного дерева подставка. Что тут еще есть? Вот, конечно, для микрофона крепление, крепление для ремня. Механика, кстати, еще та, советская. Вот, не В 2015 году побывал на реставрацию Дмитрия Наумова. И Дима поменял панцирь, поскольку панцирь был вот такой вот маленький. У меня есть старые фотографии, где видно, что панцирь вообще малюсенький. И как бы и хвост накладки всего лишь до 24 лада. Дима поставил другой хвост. Здесь теперь 27 ладов. Нотка до самой верхней. Вот. Панцирь увеличился. Панцирь э, по цвету примерно такой же, как и был. Панцирь был коричневый. Сейчас панцирь тоже такого светло-коричневого э, цвета. Это по-моему, дерево называется макасар. Вот. Дека очень благородного темного цвета. Кстати, одна трещина тут имеется, но она на звук не влияет, поэтому все хорошо в этом плане, никаких призвуков нету, все очень хорошо звучит. Дима покрыл лаком и заднюю часть инструмента. Инструмент был более светлый, такой грязновато-коричневого цвета, а сейчас благородный такой темный коричневый цвет. Вот мне этот вариант больше нравится. Вообще, конечно, инструмент помог мне поступить в Гнесинку. То есть, в 2008 году я только заказал инструмент у мастера Конвега. И то есть, до 2008 года я играл в училище на нем, поступил в Гнесинку. Еще два года по поучился на нем там. И потом уже, когда вернулся в, в Краснодар, а вот этот инструмент стал у меня рабочим. Я вместе с ним, как говорится, объездил полмира с Кубанским казачьим фором. Вот, это рабочий инструмент, потому что, кстати, он легче, чем потому что здесь больше черного дерева и вообще черное дерево тяжелое а этот инструмент очень легкий и при этом более такой народный что ли то есть на нем как раз играть все вот эти народные вещи очень хорошо очень громко ударять, и инструмент отвечает, не форсируется звук, то есть очень э, выдерживает любые нагрузки, в том числе температурные <laughs> и высотные, да то есть в самолетах нормально себя ведет. Ну, конечно, я в багаж не сдавал в самолете, э, все это вручную и Итак, из нового подставка от Гименомова, э, хвост накладки грифа, тоже от него, панцирь, верхний порожек и новый лак со всех сторон где только возможно. Кстати, головка тоже. Вот это, по настоящее красное дерево. Струны. Струны лучше поменять, как приобретете. Вот. Тут немного толстоватые. Какие были, те и поставил. Это лабелла. Тут соважется. Что ли. То есть толстые струны, в принципе, особо не люблю, но какие были, такие поставил на работе. Когда еще. Вот, инструмент, в общем-то, концертный. Отлично подойдет для занятий как начинающему балачнику, поскольку и гриф здесь не толстый. И уже подойдет тем, кто учится и в училище, и даже в высших учебных заведениях. Вот. Жду ваших предложений. Если хотите, можем устроить аукцион. В общем, стартовая цена вместе с футляром 40 тысяч рублей. Все, спасибо за внимание. Такой обзор получился у нас сегодня. Ставьте лайки, балалайки, пишите комментарии, пишите мне на почту, в личку, вконтакте. Подписывайтесь, заходите на сайт, скачивайте нотки, бесплатные папки, если нужны сборники, как обычно мне, пишите на почту. А если нужно позаниматься со мной лично, дистанционное обучение проводим. Все, на этом пока все. Пока.